Подписчики спрашивают меня, Руслан, как дела в спортзале? Я отвечаю, дела хорошо, смотрите сами, вот он результат. На конец декабря мой вес составлял 99 килограмм, сейчас на момент съемки этого ролика в середине февраля 92 с небольшим. Сразу поясню для тех, кто считает, что я как-то там неправильно тренируюсь. Я не ставил себе задачи раскачать мышцы, стать пауэрлифтером, создать какой-то рельеф. У меня стоит другая задача, сбросить лишний жир, Который у меня почему-то скопился на пузе И программа тренировок Собственно рассчитана именно на это А не на серьезную раскачку мышц Некоторые подписчики писали, что вдохновляются моими роликами со спортзала, чтобы я их снимал еще. Потому что одно дело, когда ты смотришь на ютубе какого-то профессионального тренера, когда он уже раскачался, когда он уже выглядит красиво, а другое дело, когда ты смотришь человека, который только пришел и начал заниматься. Ведь самое главное это себя заставить, это заставить себя не пропускать эти занятия, не пропускать эти тренировки и тогда в в любом случае результат обязательно будет. Также среди моих подписчиков оказалось много людей, соображающих в спорте, соображающих в питании. Каждый предлагал свои программы, но я вам сейчас объясню, по какой программе я занимаюсь и почему. Моя программа тренировок рассчитана именно на сжигание жира. Она работает, жир сжигается приблизительно по 5 кг в месяц. Этого достаточно. Больше, говорят, вредно для здоровья, меньше это не очень хороший результат. Поэтому сегодня я вас ознакомлю с теми упражнениями, которые я делаю в спортзале. Первым делом, когда я прихожу в спортзал, я встаю на эллипсоид и разогреваюсь в течение 10-15 минут. Как только чувствуешь, что открылось второе дыхание, сразу можно прекращать и идти заниматься силовыми тренировками. Тренеры не рекомендуют заниматься силовыми тренировками более одного часа за один раз, потому что после часа тренировок у вас начинает выделяться гормон кортизол, гормон стресса, который потом приводит к накоплению жировой массы. Поэтому тренировки приходится делить по дням на разные группы мышц. Один день в неделю я занимаюсь тренировками на мышцы выше пояса. Веса я беру небольшие, потому что стоит задача увеличения количества сжигаемых калорий. А в этом случае лучше делать 4 подхода по 15 повторений. А не один подход на малое количество повторений и очень большой вес. Я уже делаю упражнения сетами. Честно говоря, я забываю постоянно, как эти упражнения называются. Но вот после жима лежа штанги я подтягиваю э, вот такую вот штуковину. Это упражнение включает в работу мышцы спины, но я его делаю не совсем правильно. И тренеры, которые постоянно находятся в спортзале, немножко корректируют мои неправильные действия. Здесь, кстати, интересная фишка. Вы можете насмотреться множество блогов, можете насмотреться множество картинок, как делать те или иные упражнения, но тренер, будучи с вами рядом в спортзале, он вам подскажет, правильно ли вы работаете ту ли группу мышц вы напрягаете, потому что любое упражнение можно сделать не так как нужно и напрягутся не те мышцы, которые изначально планировалось напрячь. Напоминаю, что каждое упражнение я делаю по 15 повторений по 4 подхода. После жима штангой, подтягивания груди у меня вот такие махи гантельками тоже 15 повторений. И комбинируются они в одном сети вот с такими вот э, жимами руками вниз. Кто знает, как это правильно называется, напомните, пожалуйста, мне это в комментариях. Это упражнение номер три и номер четыре. В спортзал я по-прежнему хожу по утрам, потому что не люблю нюхать, как пахнут пропотевшие спортсмены, которых тут битком каждый вечер. Следующий сет на верхнюю группу мышц, на все, что выше пояса, это вот такие вот жимы гантельками вверх, которые комбинируются потом вот с такими жимами на себя. Тоже постоянно забываю, как это все называется, но это и не важно. Главное это все делать и продолжать. Если качественно сделать вот эти три сета, по 4 подхода, по 15 повторений, с перерывами между подходами от 1 до 2 минут и такими же перерывами между сетами, то у вас как раз уйдет на эти упражнения час. Если у меня еще остается время и энергия, я делаю что-нибудь из кроссфита, либо скручивание на пресс, либо подъем ног, и на этом заканчиваю и иду на беговую дорожку, где хожу до 30 минут. Второй день тренировок у меня на мышцы ног. После тренировки на мышцы ног, вес у нас уходит особенно сильно. Это потому, что мышцы ног у нас самые сильные в организме и они сжигают наибольшее количество калорий. Сейчас я делаю жим ногами лежа и сразу после него идет упражнение на сгибание ног. По количеству подходов и повторений тут все точно так же. Веса подбираем такие, чтобы можно было сделать 15 повторений и 4 подхода по эти 15 повторений. Следующий сет упражнений на нижнюю группу мышц – это вот такие подбрасывания гирки. Но на самом деле здесь мы работаем не руками, а здесь мы работаем ногами. Как объяснил мне тренер, тут включается бицепс бедра. И упражнение нужно делать правильно. То есть максимально отводим таз назад, выпрямляемся, и это создает определенную тягу, а руки здесь практически не участвуют. Гирька 8-килограммовая. Данное упражнение можно делать до 30 раз, если получается сделать 30 раз, то нужно увеличивать вес. И комбинируется это упражнение с разгибанием ног. Также делается по 4 подхода, ноги по 15 повторений, гирька до 30, сколько получится. Пятое упражнение на мышцы ног у меня одиночное, напишите там в комментариях, как оно называется, я постоянно забываю. Оно включает в работу мышцы ягодиц и нижние мышцы спины. Здесь тоже делаем 4 подхода, по 15 повторений. Если остается энергия, делаем скручивание на пресс, если не остается, идем на беговую дорожку и ходим 30 минут. Третий день тренировок у меня исключительно кардио. Это ходьба на беговой дорожке, на эллипсоиде, какие-то маленькие несложные упражнения гантельками. Этот день тренировок я могу пропустить, если занимаюсь какими-то физическими работами на даче. Как вы знаете, недавно мы придумали ездить на мою дачу зимой, и там приходится лопатой перекидывать снег. Это достаточно серьезная кардионагрузка весь участок очистить поэтому ничего страшного если кардио в спортзале будет пропущено главное чтобы его можно было чем-то заменить теперь поговорим о питании до того, как я начал считать белки, жиры, углеводы и калории, мне казалось, что я питаюсь в принципе нормально и полноценно. Но была у меня одна проблема, я никак не мог наесться, я постоянно чувствовал какой-то голод. Подписчики посоветовали скачать мне замечательную программу, называется она Fat Secret, качается на телефон, в нее вы забиваете все съеденные продукты и получаете результат за день. Когда я начал этой программкой пользоваться, я понял, что я потреблял слишком много углеводов и слишком мало белков. Количество белков в рационе пришлось очень сильно увеличить. Рыбу, например, я не люблю готовить, поэтому рыбу кушаю в столовках, здесь ее неплохо готовят, либо рыбу, либо рыбные котлеты. А такие белки, допустим, как куриная грудка, я прекрасно готовлю дома в мультиварке. В мультиварке куриная грудка получается не сухая, наоборот, она получается такая сочная, ее приятно есть и можно есть даже без гарнира. В дни тренировок на завтрак я съедаю некоторое количество углеводов. Преимущественно это медленные углеводы и клетчатка. Если не завтракать, то в спортзале у вас не будет энергии для того, чтобы выполнить все упражнения качественно. А после тренировки упираю на белки. На следующий день можно уже питаться более-менее обычно, но сохранять все-таки баланс белков, жиров и углеводов. Таким образом, чтобы белков было как минимум 30-40%. Жиры тоже можно потреблять, но желательно исключить из э, рациона жиры с плохим холестерином. Кроме того, пришлось отказаться от сахара и всех сахаросодержащих продуктов. Иногда я могу себе позволить даже съесть свою любимую шаурму. Куда же без нее? Все, что внутри шаурмы находится, оно полезно. Бесполезен только лаваш и майонез с кетчупом. А в целом состояние моего организма заметно улучшилось после того, как я начал ходить в спортзал. Пропала апатия, пропало дурное настроение, пропала усталость и появилось больше энергии. Так что всем рекомендую, если вы еще не ходите, не занимаетесь, ходите и занимайтесь чем-нибудь несложным. Это продлит вашу жизнь и добавит вам здоровье. Кому понравилось, ставьте лайк и пишите свои отзывы в комментариях к этому ролику. На сегодня все, всем пока!